Классический способ отображения делает практически невозможным чтение ленты из-за большого количества и скорости принтов. Поэтому существует немного трейдеров, способных успешно торговать, используя метод чтения ленты. Главным преимуществом нашего варианта Smart Tape является возможность сгруппировать полученные принты, что позволяет видеть реальные размеры исполненных рыночных ордеров в полном их объеме. В дополнение, используя встроенную систему фильтрации по объему, можно в любой момент времени отслеживать действия трейдеров с разной капитализацией. Для открытия данного модуля в главном окне программы нажимаем кнопку Smart Tape. Перед нами появилось окно «Менеджер инструментов». Здесь необходимо выбрать интересующий нас инструмент. Для примера возьмем фьючерс на евро.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 Если цена повысилась на один тик, то в значении мы видим 1+. плюс. Если цена повысилась на 2 тика без откатов, то мы видим 2+. плюса и так далее. Аналогично в данной колонке строятся значения и с минусами. Перейдем к следующим столбцам. Данный столбик отображает объем прошедшей сделки в контрактах. Столбцы, беды и аски – это соответственно лучшая цена покупки и лучшая цена продажи после совершенной сделки. Столбец размеры – это объем лимитных ордеров на цене BIT и цене ASK, соответственно, после совершения сделки. Также при необходимости можно отобразить информацию BIT ASK с размерами до сделки. Для этого есть соответствующая опция в настройках ленты, которую мы рассмотрим далее. Обращаю ваше внимание, что для инструментов российской биржи данные level 1 из торгового стакана о размерах Bit и ASK не синхронизированы с временем сделок в ленте принтов, поэтому в столбце размеры всегда будут отображаться единички. Следующий столбец средний объем. Этот столбик показывает средний объем принта в агрегированной сделке, что позволяет оценить, были ли там крупные заявки или только мелкие. Кстати, зажав скрол мышки на любой сделке, можно увидеть структуру агрегированной сделки. В этой подсказке указано, сколько сделок и каким объемом были проторгованы, суммарный объем агрегированной сделки и суммарное количество прошедших сделок. Скорость – это индикатор скорости ленты. При появлении новой сделки данная ячейка окрашивается выбранным цветом и имеет стандартное время затухания. Такое отображение является легким восприятием и позволяет быстро определить активность торговли, исходя из яркости и высоты индикатора. Следующий элемент ленты – это индикатор силы покупок и продаж. В реальном времени вы можете видеть сделки покупателей или продавцов, преобладающие на рынке. Итак, мы рассмотрели все столбцы ленты, за исключением столбца Market Maker и «Открытый интерес», которые не активны в настройках ленты по умолчанию. Для активации этих столбцов необходимо нажать правой кнопкой мыши и выбрать меню «Columns». Столбец Market Maker обычно используется для американского рынка акций и отображает маркетмейкера или ECN, через которую прошла каждая сделка. Для включения данного столбца необходимо нажать правой кнопкой в области окна ленты, выбрать пункт «Columns», и установить галочку напротив соответствующего пункта. Как вы видите, здесь можно также управлять отображением и других столбцов. Остался еще один раздел «Открытый интерес». Здесь мы можем включить либо отключить отображение изменения открытого интереса. Данный показатель позволяет оценить активность участников рынка. Информация онлайн присутствует на инструментах, торгующихся на российской бирже и отображает изменения открытых или закрытых позиций участников рынка. Также хочу отметить, что в инструменте Smart Tape мы можем изменять порядок столбцов и выставлять удобную ширину каждого столбца. Нажав кнопку Freeze, мы можем остановить ленту для удобного разбора сделок. А если нажать сюда еще раз, что движение ленты возобновится. Также мы можем закрепить ленту поверх остальных окон, нажав эту кнопку в верхнем правом углу. Теперь поподробнее рассмотрим остальные опции контекстного меню, которое мы вызываем, нажав правой кнопкой мыши на окне Smart Tape. Состоит оно из пяти опций. Разберем их по порядку. Columns – это настройка колонок ленты. Здесь мы можем убрать или восстановить интересующие нас столбики. Настройки ⁇ это вызов окна настроя клиенты. Изменить инструмент ⁇ это функция смены инструмента. Нажав на нее, мы можем выбрать другой инструмент, не открывая новое окно SmartTape. Изменить рабочий слой ⁇ это функция для смены рабочего слоя. Ссылка на видео по настройке рабочих слоев появится в конце видео на экране. Клонировать окно – это функция, с помощью которой мы можем создать идентичное окно ленты. Давайте подробнее рассмотрим опцию настройки. При нажатии на нее в появившемся окне мы видим 4 вкладки. Это визуальные настройки, фильтры, алерты и шаблоны. Теперь о них по порядку. В визуальных настройках содержится 5 разделов – цвета, шрифт, остальные параметры, индикатор силы рынка и открытый интерес. В разделе цвета мы можем настроить цвет альтернативного фона, внутриспредовых сделок, индикатора скорости ленты, цвет покупок и продаж, выделение сделок с проскальзыванием, а также фона. Далее идет раздел шрифт где при необходимости можно поменять размер шрифта в ленте. Следующий раздел «Остальные параметры». Здесь присутствуют три настройки. Первой представлена настройка «Количество знаков в цене». Она служит для упрощения отображения цены. К примеру, если установить цифру 2, то в ленте будут отображаться только две последние цены сделки. А если установить значение 0, то данная опция просто будет отключена и цена в ленте будет отображаться полностью. Отображать левел 1 до сделки – это отображение данных о лучших ценах ask и размеров лимитных заявок на них, которые были до совершения сделки. Отображать миллисекунды – данная настройка включает и выключает отображение миллисекунд в столбце «Время», если такую информацию предоставляет поставщик данных или брокер. Следующий раздел «Индикатор силы рынка». Он содержит три настройки. Ширина индикатора силы покупок и продаж, индикатор силы покупок и продаж и фильтр силы. Это настройка скорости фильтра. Этот фильтр влияет на индикацию силы покупателей и продавцов. Чем больше параметр, тем менее чувствительный индикатор к новым изменениям. Далее рассмотрим следующую вкладку «Фильтры». В этой вкладке мы можем включить или выключить режим кумулятивных сделок. Эта опция отвечает за отображение агрегированных сделок. Если она отключена, отображаются все принты по отдельности. Также в этой вкладке мы можем настроить фильтры по следующим критериям. Первый фильтр кумулятивных сделок. Здесь есть возможность фильтрации по объему, что позволяет выявлять участников рынка с различной капитализацией. Значение 0 в параметре максимального объема обозначает отсутствие фильтрации. Следующий фильтр это фильтр отдельных принтов. Данный фильтр позволяет выделять отдельные принты в заданном диапазоне. Большие принты встречаются довольно редко и означают, что большой рыночный ордер полностью или частично исполнился за счет большого лимитного ордера в стакане. Таким образом, данный фильтр может выявить исполнившиеся большие лимитные заявки. Если фильтр необходимо отключить, то значение фильтра мы выставляем 0. Следует отметить, что данный фильтр работает только при выключенном режиме кумулятивных сделок. Последний фильтр – это фильтр данных Level 1 лучшего беда и лучшего аска. С помощью данного фильтра вы сможете отфильтровать принты, у которых значения Level 1 лучшего беда и лучшего аска были выше заданных. Следующий идет вкладка «Алерты». Видеоинструкцию по использованию алертов вы можете посмотреть, перейдя по ссылке в конце данного видео. А мы переходим к следующей вкладке «Шаблоны». В платформе ATAS реализована возможность сохранять ваши настройки ленты в шаблон. И как раз для этой цели служит данная вкладка. Еще одной полезной опцией ленты является возможность анализа ленты на истории. Для демонстрации данной возможности необходимо в верхнем правом углу графика зайти в меню линковки и выбрать Smart Tape. Перед нами появилась лента. Теперь еще раз кликаем на данное меню и выбираем пункт «Linked Windows Mod». Здесь мы можем перейти в режим просмотра данных, прошедших по ленте, на интересующем нас историческом интервале, а также вернуться в режим реального времени. Выбираем Historical Mod» для того, чтобы захватить нужный нам промежуток. С помощью левой кнопки мыши выделяем интересующий участок. После этого действия мы видим, что данные в ленте изменились и соответствуют историческому интервалу. Здесь можно проматывать ленту и не спеша анализировать принты. Для выбора другого промежутка можно просто нажать Escape. Таким образом, данная опция позволяет подробно рассмотреть на конкретном участке графика проходимые принты, даже если в момент формирования этих принтов вас не было перед компьютером.